Всем привет, друзья! Сегодня у меня очередной борщ. Как мы любим. Сейчас закинула только что картошку. Картошку я крупно такую прям офигенно нарезала. Чтобы она чувствовалась. Так ведь? А, свинина мясо. Вот косточка одна. Так. На кости суп очень обалденный. Короче, я мясо с капустой долго варю. Где-то около... Сейчас полтора, чтобы нам варистый супец был. А так вот быстро, быстро за полчаса он невкусный, он пустой, он пустой получается. Так, подготовила поджарку нашу сделала. Сегодня в поджарку мою входила а, свеколка, обязательно морковка, лучок, а, перец, томаты болгарского перца вы у меня очень много и а сюда же я чесночка парочку а, потушила. Добавила обязательно уксус 9% я добавляю. Андрей 70%, а я 9%. Так что вот так вот. Так, Приготовила зелень. Петрушки, зеленый лучок, укропчик. Не буду добавлять. Мне вот так больше нравится. Поставила тесто. Сделаю а, эти, пампушечки в борщу. Вы помните, нет? Два года назад, три год назад, нет, два, наверное. Я делала помпушки к борщу. Они были со сливочным маслом и чесночок, и укропчик. Был, было очень вкусно. Конечно, я половину сделала так, половина просто булочки со сливочным маслом, что дети кушали. Так, вчера я варила плов, и мы с Давидом разговорились. Ну, плов получился на славу, конечно. Плов очень вкусный. Я говорю, Давид... Вот ты у меня женишься, приведешь свою жену, и я ее научу нашим рецептом плова готовить, говорю. Свой рецепт там плова, чтобы она у тебя готовила так же, как мама. Он сказал, ладно. Ладно, мам", говорит. Так что и борщец тоже. Буду своих невесточек учить будущих, как готовить и девчонок своих, чтобы. Мои сыновья любили, как у меня Дима говорит, я гурман, я все подряд не ем. Вот его посадят, он и правда, вот он привык к маминой пище, которую я готовлю. И чисто вот нашу и ест. Вот такие мы гурманы. Короче, вот так вот. Все поджарку сделала. Сейчас булочки буду делать меня давит в обед на вторую смену учится а вначале зелень на крышу и надо успеть сейчас у, у них в час уже начинается урок время 11. сейчас поставлю булочки и все и все у меня готово на обед ну все друзья я борщев заварила. смотрите какой он какой он Офигенно классный красный, вот перчик здесь, зелень, наваристый, запах обалденный. Поставила булочки в духовочку. Давид говорит, мама успеешь, успею, успею. Говорю, че духовочка плохо работает. На всю, так, на всю эту но Ладно, успею Сейчас сделаю я. Сейчас сделаю сейчас майонез. Еще. Майонезку надо сделать, да, Дарина? Надо сделать майонезку, да? Сейчас мама сделает. Кушай, кушай. Ну все, друзья, я сделала майонез. Майонез у меня сегодня горщичным больше получился. Как раз борщу. Самые вкусно. Вкусно, вкусно. Аминка говорит, мама, потом булочки поедем. Давай суп накладывай. Да, Даринка, вам наелась? О, поспевает, какие ага. Ну Вот, друзья, пышечки мои получились такие вкусняшки. Я намазала только сливочным маслом без всяких, без всякого чесночка. Они не в Мама вытащи, кричат, мама вытащи. Вот пришлось вытащить. Чеснок не надо, говорят. Укроп не надо. Ну ладно, с маслом намазала и можно и чаем, и так. Так что вот сегодня у нас обед такой, друзья. Вот одна булочка у нас осталась. Все съели. Мама говорит, как вкусно, как вкусно. Сегодня, вот сейчас на ужин я жарю. Давайте говорю, деревенские. Давайте говорю, деревенские шипки сделала. Давай, давай. Вот они мне. Я вот начистила быстренько. Это перец. Куда ты хочешь посыпать? В картошку? Ты кушать не сможешь? Все, закрываем под крышку и жарим. Пожарю. Пока супик кушайте. Часть молоком, супик.